Уже видели новое видео Блокпинг на Ютубе? Очень даже похоже на рекламу, да? Так что же это за реклама такая? Вот сейчас я вам и расскажу. Korean Air это действующая национальная крупнейшая авиакомпания Южной Кореи. Ее генеральный директор Чо Вон Тэ. Кстати, с 1970 года Korean Air потеряла 16 самолетов в авиационных инцидентах, в результате которых погибло более 700 человек. Крупнейшей катастрофой был пограничный инцидент 1 сентября 1983 года в воздушном пространстве СССР. Тогда погибло 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Это не антиреклама, просто начала я, видимо, не самого лучшего. Хотя по видео блокпинг видно, что они очень довольны сервисом, хотя это реклама... Мне кажется, вот Лисе подобрали не очень удачный наряд, потому что по сравнению со всеми она выглядит очень огромной. Из-за своего банта, которая и на голову, она выглядит даже больше розе, хотя по факту она не выше участниц. Ну, в общем, мне хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях, что вы думаете насчет такой рекламы Korean Air. Ну, кстати, видео очень классное, все красивые, ну вот кроме этого банта Лисы очень смущает. Ну, так что всем пока!